Ребята, приключений час, ждет давно обзор от на нас, там джейкон и финн парнишка всегда здесь хорошо, мог в этот раз Финн и Джейк наткнулись на волшебную книгу, в которой они могут рисовать любые приключения. Но нет худа без добра, как и добра без худа. Им придется столкнуться с абсолютно новым злодеем — колдуном Каракулем. Сразись с его нарисованной армией на пастбищах в Империи Сласти, Снежном Королевстве и других уголках земли. У -у -у. Но Каракулем в этой игре может стать любой желающий. Хочешь — творить свои приключения прямо в игре. А хочешь — бери в руки карандаш или ручку или фломастер. Рисуй уровень на бумаге сканирую его и вперед навстречу приключениям что касается персонажей то тут их не сосчитать финн джейк бимо снежный король фиона пирожок и еще много других знакомых вам героев переключайся между ними чтобы решать головоломки что касается управления то тут все проще чем у бима вперед назад прыжок удар Вперед! Назад, прыжок, удар! Вперед-назад, прыжок удар! Вперед-назад, прыжок удар. В игре классная анимация, забавные локализированные диалоги и мультипликационные видеоролики. В твоих руках игра, в которой можно создавать игру, чтобы ты мог играть в игру, пока играешь. Дай волю фантазии в новом приложении: Время приключений магистр игр. О нет! На этом наши приключения подходят к концу. Но если тебе понравилось, то быстро ставь палец вверх, подписывайся на канал и вступай в группу, если ты герой. Или ты не герой. Это был обзор от mob.org, и я Трэш. До новых приключений!